Приветствую на канале Шарабара. Самые кровавые, бесчеловечные и жестокие жертвоприношения и ритуалы в истории. Ну, насчет самые-самые не знаю, но посмотрим на них в общем и целом. И этим видео запускаем цепь событий. Ну, точнее, это будет первое видео из данной типа рубрики. Таким вот образом я переформатировал пытки и казни. Ага. Ай да я, ай да красавчик. Соседей похвалишь, никто не похвалит. Приступим. Индия. В наше время обряды жертвоприношений для обеспечения хорошего урожая больше не практикуются, наверное. И считаются дикостью барбарств. Но не так давно были отмечены неоднократные факты ритуальных жертв в Индии. В период между 2011 и 2015 годами в этой стране на полях найдено 4 трупа. Этих несчастных явно принесли в жертву. Ранее же это не было чем-то из ряда вон выходящим. В своем обширном исследовании мифологии и религии «Золотая вид» Джеймс Фрейзер писал о племени в Индии, которое приносит в жертву чужаков для того, чтобы их урожаи были более обильными. При этом племя не практиковало жертвенные ритуалы на членах своей общины. Обряд жертвоприношения не сопровождался большой помпой. Не было никаких пиршеств, танцев, песен или молитв, подобно тому, как это было принято во многих других культурах. Филиппины. В Хапао на Филиппинах по сей день практикуются ритуалы выращивания и сбора риса. Древний ритуал состоит из двух частей, в которых присутствуют молитвы и жертвы. Для первой части требуются 4 курицы, которых приносят в жертву. Их кровь сливают в миску, а печень и желчь исследуют на наличие благоприятных предзнаменований. На следующий день, если приметы были благоприятными, в жертву приносят свинью. Ее убивают заточенной палкой, после чего все племя танцует и поет вокруг нее. Наконец, свинью разрезают и проверяют желчь на предзнаменование. Древний Египет Согласно руководству странника по древнеегипетским богиням Закери Грея, Рененутет была богиней плодородия и защитницей урожая. Поскольку рабов, которым не удавалось вырастить хороший урожай, часто казнили, они, естественно, хотели убедиться в том, что Рененутет благоволит им. Этой богине чаще всего возводили алтари внутри зернохранилищ. На эти алтари в жертву приносили пиво, вино, хлеб и кровь животных. Ну да, ну да, не все будет Жесть, кровь, кишки и все прочее Хананей, жители древнего Ханаана, поклонялись Ваалу и Молоху. Хотя большинство ритуалов, в которых приносили жертву Молоху, не были связаны с сельским хозяйством, некоторые из них практиковали фермеры. В некоторых текстах, в том числе в религии Карфагена, которая была написана в 1816 году фондом имени Фридриха Мюнтера, авторы пришли к выводу, что Ваал и Молох были одним и тем же божеством. Они также утверждали, что божествам приносили в жертву детей, когда ожидался голод. Только кровь могла успокоить бога и насытить его аппетит. Молох был известен как кровожадный бог, который постоянно требовал жертв. Ацтеки Одним из самых примечательных был жертвенный ритуал Богу дождя Тололоку. В его святыне всегда хранились четыре кувшина с водой, ведь вода была критично важна для народа, который жил в засушливых землях. Неудивительно, что Тлалоку приносили жертвы, особенно часто для этой цели использовались дети, чьи слезы символизировали дождь. Индейцы. Легенд о кукурузе и ее божествах очень много. Многие племена приносили кровавые жертвы своим богам, особенно во время обряда врождаемости. Племена американских индейцев Чероки не были исключением. В первое новолуние весны проводилась торжественная церемония по целому ряду причин. На фестивале проводилось множество танцевальных обрядов, посвященных священному огню, которому также приносили в жертву язык оленя. Скандинавия. Адам Бременский в своих трактатах в 1073 году писал о том, что за урожайность в Скандинавии ответственным являлся бог Тор. Единственный способ предотвратить голод – накормить Тора кровью. По большей части быть принесенным в жертву считалось большой честью. Пир в честь кровавого ритуала продолжался в течение 9 дней, и каждый день приносили в жертву мужчину и двух животных. Обычно этих жертв вешали в рощи священных деревьев. Дух кукурузы В золотой ветви Джеймса Фрейзера говорится, что в Древней Европе было широко распространено мнение о том, что среди кукурузных полей притаился дух кукурузы. Считалось также, что последняя жатва на поле должна быть принесена в жертву этому духу, иначе он вселялся в тело человека, который срезал последний колосок. Поэтому фермеры убивали этого человека. Пляска солнца. Индейцев часто считают языческим мирным народом. Впрочем, ритуал пляски солнца, проводимый племенем индейцев великих равнин, бывал очень кровавым. Восьмидневная церемония посвящена смерти и возрождению. Участвующие в ритуале не ели днями, а кожу мужчин протыкали крюками, что символизировало связь с древом жизни. Мужчины медленно наклонялись, пока шпильки не прорывали их кожу. Бразилия. Думаете, вы готовы стать мужчиной? Попробуйте то, через что приходится проходить молодым парням из племени Сатара Мава. Надеюсь, правильно произнес. Из Бразилии. Молодые люди должны одеть перчатки в отделениях для пальцев, в которых находятся муравьи пули. Боль от укуса этого муравья сравнима с болью от попадания пули, за что их так и назвали. Но парни не должны показывать, что им больно в течение 20 минут, пока остальные члены племени поют и танцуют вокруг. Них. им необходимо вытерпеть этот ритуал 20 раз тайпусам последователи индуизма празднуют рождение бога войны муругана и убийство демона сурападмана копьем празднование заключается в прокалывании частей тела включая язык со временем ритуал стал более драматичным ярким и кровавым теперь лица и грудь празднующих людей протыкаются большими копьями и крюками некоторые из них даже тянут вагоны прикрепленные веревками к крюкам в их спине Матасу. Этот кровавый ритуал в Папуа Новая Гвинея посвящен избавлению мужчин Матасу от их женского начала. Ритуал проводится следующим образом: в горло или в нос вставляется тростник, что заставляет человека стошнить. После этого языки мужчин несколько раз протыкаются. Распятие филиппинцев. У католиков, как ни странно, тоже есть кровавые празднования. Есть такие филиппинцы, религиозные фанатики, которые воссоздают распятие Иисуса Христа. Каждую Страстную Пятницу и мужчины и женщины участвуют в этом ритуале, в котором также участвуют босые люди, которые избивают себя плетками, заполняя улицы кровью. Кто же поймет этих христиан? Буддизм – это, наверное, самый медленный и мучительный ритуал из всех – превращение себя в мумию. Процесс называется Собушинбуцу. На протяжении трех лет монахи голодали, употребляя в пищу только орехи и семена, чтобы избавить тело от жира. После этого они еще три года ели древесину и пили ядовитый чай, пока жизнь еле теплилась в них. Затем их хоронили в гробнице, в которой был прикреплен небольшой колокольчик, которым они периодически издавали звон, пока не умирали. Теперь же больше внимания уделим непосредственно ацтекам. Захват пленников. Ненасытным богам требовались все новые и новые жертвы, и уже стало не хватать пленников для принесения в жертву. Тогда стейки договорились с правителями соседнего города-государства Ласкала о том, что они будут вести между собой воины лишь с целью захвата пленников. Теперь, когда сражение заканчивалось, воины побежденной армии понимали, какая участь их ждет, но тем не менее безропотно подчинялись врагу. Договорились ведь? Добровольное самопожертвование у ацтеков считалось за честь быть принесенным жертву богам. На жертвенный алтарь добровольно приносили своей жизни пленники, преступники и должники. Пленные ацтеки, которых испанцы однажды собрались отпустить, пришли от этого в ярость, поскольку их лишали возможности достойно умереть. В период длительных засух многие были вынуждены продавать своих детей в рабство, получая за них 400 кукурузных початков. Детей, которые плохо работали, хозяева имели право перепродать. Отважный а перепроданный раб уже вполне мог быть отправлен на жертвенный алтарь. Праздник Ташкатель. Праздник Ташкатель от слова засуха. В честь бога этой скотлепоки, проводился в пятом месяце от стекского календаря в честь собранного урожая и был призван обеспечить хороший урожай в будущем. За год до праздника выбирали молодого красивого юношу, обычно из числа пленных воинов которого надлежало весь следующий год почитать, почти как бога. Избранник жил во дворце, учился пению, игре на флейте, ораторскому искусству. А в день праздника на вершине пирамиды совершался ритуальный обряд. На длинном жертвенном камне жрецы вскрывали несчастному грудную клетку, вырывали бьющееся сердце, а тело сбрасывали вниз толпе, где его обезглавливали. И начиналось празднество, сопровождающееся поеданием мяса жертвы и танцами. Кстати, в общем-то, подобным образом проводились и другие жертвоприношения на камне на вершине пирамиды. Сердце съедалось с жрецами, а тело также разбиралось людьми, дабы его съесть. Каннибализм – дело общественное. Во славу Тескотлипоке. Аминь. Ритуальное людоедство. Мясо жертв использовали для приготовления различных блюд для жрецов и сынатия. Чаще всего готовили мясо, запеченное с кукурузой. Кости шли на изготовление инструментов, оружия, предметов домашней утвари. Массовое жертвоприношение. Во времена правления ацтеков в Мексике каждый год приносилось в жертву около 250 тысяч человек. Но самое массово из известных жертвоприношений было совершено на праздновании завершения строительства Великой пирамиды в Теначтитлане. Много лет строился этот священный храм, и в 1487 году он был возведен. За 4 дня, 4 дня празднования убили невероятно большое количество людей. 84 тысячи. Праздник стирания кожи с людей. Мать моя женщина, я это не произнесу. Тлака Тлакашипиуа лицтлик. Один из самых страшных ацтекских праздников, проводимых в честь бога Тотека господина без кожи. За 40 дней до начала праздника выбирали несколько пленных воинов и рабов. Одевали их в дорогие одежды и жили они после этого в роскоши, но только 40 дней. А в первый день праздника, длявшегося 20 дней, происходило массовое жертвоприношение, во время которого с них живьем <свы> сдирали кожу. Первый день был полностью занят снятием кожи, а второй – расчленением тел. Тела в дальнейшем поедались, а кожу в течение 20 дней носили на себе жрецы, после чего ее отдавали им на хранение, и жрецы использовали ее во время своих ритуальных плясок. Что ж, такое вот новая рубрика, наверное, на канале «Ритуалы и жертвоприношения». Будет еще несколько видеоподобных. Точно сколько, я не знаю. Сколько получится, столько и получится. Надеюсь, вам было интересно, хоть и мерзко, моментами. Что ж, на сим позвольте откланяться. Счастливо!